Но Аллах Акбар, в принципе, наши офицеры так одно время стали шутливо, дорогой тебя приветствовать. Аллах Акбар, так, Аллах Акбар. Вот. Но, в принципе, я понимал, что это нельзя петь, да. Я оказался прав. Даже, может, вы слышали фразу, так, что в Мариуполе так, местные жители, когда услышали Аллах Акбар, вернули, слава Богу, русские наконец пришли. И все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, я Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, с женой, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах. На могилу отца заплакал наконец Твой путь пройду не до конца Аллах Акбар, отец Аллах Акбар Алла. Алла. Алла. Алла горит песок И рушится скала В его очередь наискосок Дорогу перешла Аллах Аллах, Аллах Склон и перебит дотор Видишь в атаку батальон Аллах Агбар майор Аллах Агбар Вы слышите, как мы поем Там цинковых карабан. Ты видишь ли, как мы идем Мы не свернем Аллах Агбар Аллах Если кто-нибудь живым вернется в Кандагар, его мы, может быть, просим ему Аллах Акбар. Аллах Акбар, Аллах, Аллах Акбар. Дывает город Кандагар, живым уйти нельзя. И все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья, Аллах